По-моему, здесь надо Это Маринет? Ой, может, там это что Наталья, иди работай. Маринетт. Здравствуйте. Еще кто? Девочка, иди отсюда. Я мальчик, ты. Ой, Маринет. Ты себя видела? Почему тебе... А почему ты? Тебе не холодно просто? Тебе не холодно? Типа, ну как на бы улице на улице. зима, а она в да. платьишке ходит. Не и, нормально. Ммм, как тепло. Типа, Накалённая. Да, да, а да. да. Нормально тебе ну, рваные штаны и бомж наверх? Ты, ты себя видишь? Слушай, я вообще не та, дочь миллионера, а ты бумш какой-то подвыпердыш. Нет. О, заруба духа. Подвыпердыш, вали отсюда. Давай топориком тебя расслышь. Да, А тебя а те воняет, иди к тебе. Я дочка, там. Так, все, все, иди отсюда. Уже. Куда это шла? Что за что за мистер Губик, я не понял. Что да, да, иди куда шла? не своей дорогой. не знакомы? Кто не знакомы? Кто не знакомы? Кто не знакомы? Я, я не новый способ тебя знакомы? Все, Маринет, давай, потихой грусти. И не слава богу, она ушла. раньше она была более-менее. Ну, вот. Иди, И кто у тебя более-менее, понял? Иди отсюда. Уди, пока тебя топорик не зарезал. Худепатка резаная. Давай, Ты ее не пробьешь, она деревянная. Поэтому и доска. Так, иди. Я тебе сейчас сказал, да, я Все, иди, я, я тебе щас веником буду гнать отсюда. А, веником. Да мы тебя сейчас с веником. Сейчас а, я тебе сейчас тренированная. Я... Ты, я... ты тренированная, Тебе тренажер купить, сейчас куплю на, схожу, схожу на Авито. Уйди, пожалуйста, иди. иди отсюда. Давайте скинемся и на тренажёр на Денрождённый. Давайте скинемся на нормальную одежду, вон она. Видите? Да. Зимой, а в в в в зимой ходишь, Зимой, зимой ходишь. На тебе 500 клади. рублей вклад. Можешь себе я купишь я я там какие-то носки какие-нибудь, да. носки какие-нибудь. На, Носки хотя бы купишь. Ой, так, ну-ка инвестировали. Ещё ига себе. Ты жизнь на Авито купил, да? Понимаю. Так, все, иди, Маринет, Всё, иди куда шла, пожалуйста. очень даже Иди куда шла. Реально, вот иди туда. Ты бойся, вы что? Маринет, иди Маринет, иди подошла, пожалуйста. Наконец-то. иди. Да я что-то Шейди, поп, поп, поп, поп, поп, поп, в поп, поп, поп, в поп, поп, поп, поп, Что, в поп, поп, поп, поп, поп, в поп, поп, поп, в поп, поп, поп, поп, поп, Давай, все, иди отсюда. Нет, иди в дом. Не <сос> в этот дом, <сос> блин. Уходи. отсюда. фига вы... Выгоняйте эту... Все, а да. иди отсюда. Мальчики бьют маленькую девочку боже. Маленькую Мы тренируемся на досках. Да, да, да. да реально. Вот такой у меня есть как раз, может, ты, иди, Сейчас тебя там, на, на, на дрованную расколят. О, давайте будем шашлыкать. Иди. Иди. У тебя мнение не спрашивали. Так, все, пожалуйста, Это что за тыква тут ходит? Отвали, пожалуйста. Маринет, пожалуйста, иди. Маринет, иди, пожалуйста. Иди отсюда. Уходи. Все, тихо, не кричите ничего в ответ. Ты Ты меня еще раз ударишь, ты так полетишь. Билли. Хватит! Иди сюда, не, не бей ее. Пусть уже идет, у меня уже голова да болит. болит. Сейчас вернется. Но... Доброе утро, просыпаемся. Но все равно там отец Смотри. радостный. Доброе утро, маринет. Пойдемте к ним в гости. А, доброе вот. утро. В... В... Да, нет, нет, Ранет. Ранет. нет, не пойдем. Пусть Натали. сама нас пригласит, пусть сама пригласит. Да. А, это... Наталья, а, иди ухо. погуляй, купи мне маринет. Сама пусть приглашает, мы не будем лезть. Наталья, да. пригласи. Так, сделай что-то там, делай свои дела. Должно для своего. А вот... Пойдемте пока на улицу погуляем. На... шашлык слык и ну, да, вот то, Марина, ты иди сюда, Марина, ты иди сюда. Да. Я тебе хочу, Ты мне покажешь. А ты мне покажешь? А, Держи, ты чё? зимой ходишь в платье. Держи хотя бы куртку. Очень страшно. Слушай. На тех трубль себе. Нормально. А чё, у меня миллион есть. Хочешь, я тебе Проблемы. Миллиарды живущих за. понятно. Ты маме изменяешь. Все с тобой понятно. Да, иди сюда, Маринет. Маринет, сюда иди. Тебе нащет. Наталия, я хочу показать хочу. Маринет, сюда иди. Там шоколадка есть для тебя. А а Не, Какой черный, Диана. Вот стоит мерд. Какой-то гад да, нажми вот так вот. тут усил... чё, вообще, ну, ладно, чё, так. Гад, Где я? Помогите. Я застряла. Чё, вообще? Да, да, это что это за это тут ползешь? воняет. Блин, это чувствую, что от Маринет пахнет. Кадриан, я сейчас приду, вонять будет от твоего трупа. А? Я зовут не Кадриан. Свинья, Адриан, ты. Так, да, это... конечно, ладно, пойдемте. Нет, пусть, она, нет, пусть сама, пусть сама приглашает. А тебя выпусти. Ну, ладно. Маринет, мы только так можем возродить твою мать. Душа а забыла. Да, пойдемте все-таки до нее. Да, блядь, забыл, что ли? Такой вариант. Душа в душу, душа и дышевная, Маринетт. Скоро тебе придется опять отправиться на тот мир. Слушай, я тебя Алло. на новый свет отправлю, если меня не выпустишь. Маринет, мы идем к тебе. Маринка, тебя Здравствуйте, все, ну. да надо, надо, надо. надо ли никого не впускать, никого не впускать, надо говорю, Где Мы ее на вышли. вышли, все, вышли все. Маринет уехала. А она 5 минут Маринетту была уехала. тут, в смысле она уехала? уехала? Зачем куда уехала? Она пять минут назад была там. Она вот мне написала. Что? Ну для меня. Кто это был? Ладно, не бей его, а то у них семейная вдруг расколется. Ну да, она может улетать, она уже не переварится, она скидывает. Ну ладно, пусть едет, пойдемте. Да, да, да, да, да, да, проводи да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, так, всё, Наталья, твоя работа заключается там. Да. Тихо, не бей, У говорю. Земельная. У них Маринет. семейная. Так... На... на дрова Маринет. пойдут. Пока-пока, Маринет. Пока, Маринет. Пока, Маринет. Пожалуйста, Маринет. Пожалуйста, Ой, как тебя зовут, Наталья? Пока вспомнишь, как зовут их. Здесь вообще есть общение. Здесь все общее. Нужно их на дрова. Здесь нету фанасынье. Хорошо, Здравствуйте. А, вы что, что-то ищете? Ну, привет, Маринет. Маринет, я пока с тобой пойду поговорю. И мне нужно спросить. Ты любишь свою маму? А? Садись, Маринет. Будет очень длинный разговор. Да. Здравствуйте, сэр. Что будем с ней делать? План. Ну, с Маринет, что мы будем делать? Мы заберем еёную душу и её душу пересадим в душу Эмили. Тогда Эмили проснется, Ну, я потеряю одного человека, на, да? Но нужно, чтобы это были родственные связи. По типу дочь, сын, мать, отец и так далее. И единственное из тогда... людей это Маринет. Таких Может, тогда святых. мы вас... Меня? Я муж. Мы уже нельзя, ни не родственность, ни связь. Запускай план Хана Сунге. Понял? Иди вперёд. Ее на душа пересидеть. А, так, ладно, всё, Марина, я, пойду я. Готовься, Маринет. Иди, пожалуйста, кто-нибудь, меня кто-нибудь слышит? странно то, что Маринетта и Тебя здесь никто не услышит. Ну и пошла, она пусть уезжает. Ни а у тебя мнение было. не спрашивал, так рот батя не доделан. Кто-нибудь помогите, пожалуйста. Ванхана свинья означает хана маринет. Понял? Понял. Надо. Ай, привет, Лука. Луко, Луко. Луко, Лико, Луко. Короче, скоро приедет Удре Буржуа, ваша любимая. И вы встретите ее возле переезда. Пока mm -hmm. не okay. ведите ее сюда. А и я знаю. Купите это, что там что-нибудь там золотое, чтобы не бомжами не быть. Вот. Ой. У меня их золотое питочка от кулаки. Да, там и всем да, передайте. я там пока ребятки, что делать? Так на понаблюдаю. Мы идем от ребенка.